Добрый день. Хотелось бы еще по нашим намерениям, то что 14 там 8 часов фонарики зажигаются. В принципе, это не то, что они фонарики, горят детская забава в некотором плане, но они возражают свое намерение в определенном направлении. Я предлагаю в это время, если у кого есть возможность, зажигать опять огонь 8 часов и провести медитацию волны шамана шаман у нас так скажем один из богатырей очень хорошо выходит на контакт с ним доволен тем что началось объединение богатырей в некотором случае потому что вот то что мы сделали с водой одному было вообще не подсилен никому и только совместное пробуждение богатырей и совместные действия позволили это сделать так что наше намерение волны шамана она идет она идет, она смывает. Просто вот это намерение пробуждение проверяли уже с других ракурсов. То есть идет пробуждение ну, со всех ракурсов. По Руси идет очень сильное пробуждение. Да, там по Европе сложно идет, но там тоже есть огоньки, которые просыпаются. Так что наши намерения дают очень много. Еще бы хотелось... Перед тем, как Земля уйдет на перезагрузку, те, кто способен разговаривать с душой Земли, сказать или пообщаться с ней, что мы ее поддержим. на нее слишком много блокировок было, у нее много злости на этот мир. Что в любом случае мы ее поддерживаем. Я думаю, может мистик сделать какую-то медитацию, запишет видео сегодня-завтра. И в принципе можно где-нибудь уже в 8.30 эту медитацию одновременно всем повторить после волны шамана 20-30 все и радости счастья спокойствие я вас благодарю